Всем привет! В этом уроке мы продолжим начать язык PHP и познакомимся с переменными. Переменные начинаются со знака доллара. Давайте сверху оставим теги PHP, которые мы изучили в прошлом уроке, и напишем какую-нибудь переменную. Оставим знак доллара и напишем var. Таким образом мы определяем переменную. Можем задать ей пустое значение, например, поставить две кавычки таким образом мы определим пустую переменную значение переменной мы присваиваем через знак равно то есть мы пишем значит, имя переменной, знак равно и ее значение и все это завершаем точкой с запятой зачем нам нужны переменные? Ну, в переменах мы храним какие-то значения которые, с которыми мы оперируем потом их просто выводим сейчас я покажу пример давайте возьмем, например, переименуем переменную в title, скопируем нашу строчку и выведем уже не текст, а переменную title, и скопируем переменную title и ставим Давайте посмотрим как это получилось, видите что ничего не изменилось, у нас все работает так же как и работало раньше, просто мы храним переменную переменной title строку нашей первой страницы в PHP и выводим в title. Также давайте выведем переменную, добавим переменную hello1. Здесь напишем привет мир и Так и hello2. Здесь напишем тоже переменную и здесь будем выводить уже не трупки, а переменные hello1, hello2. Таким образом мы упрощаем вывод нашего HTML-кода и вставку PHP, а всю работу с переменными мы выводим сверху. Мы можем, например, складывать переменные Сейчас я покажу пример. Например, hello2 Строчки складываем мы через знак точки. Более подробно мы разберем в следующих уроках работу со строками и переменными. А пока я просто покажу пример, как мы можем оперировать с переменными. То есть мы все в переменную hello2 записываем все три переменных hello2, hello1 и title. Сохраняем. Вот вы видите, как это все работает. Еще одна особенность переменных, то что мы можем задавать их на русском языке. Ну, например, можно задать переменную привет и переводить нее, например, значения и что все это работает правда делать этого не стоит потому что не всех программистов есть русского раскладная клавиатуры да и не все знают русский язык поэтому все переменные лучше писать на английском языке начинать нужно имя переменных с буквы латинского алфавита вы можете использовать знаки нижнего подчеркивания. Вот такой вот знак. Нельзя использовать дефисы переменных. Также вы можете использовать, писать переменные с большой буквы. Например, hello с большой буквы писать. Если вы используете дефис, то у вас это вызовет ошибку. Вот видите, что у нас появилась ошибка. Поэтому дефис лучше не использовать. Точнее, их использовать нельзя. Так, что еще нельзя использовать? Нельзя использовать знаки, знаки припинания, например, восклицательный знак. Это тоже вызовет ошибку. Точки, запятые нельзя использовать в именах переменных. Только... Латинский алфавит и цифры. ну В принципе, этого достаточно, потому что вы можете писать, например, вот такие переменные. Hello to you. Ну, таким образом, вы можете задавать очень длинные переменные, писать туда осознанные слова, и у вас получится вполне ну, нормальные переменные. Не стоит также писать переменные. Таким образом, то есть транслитом, это тоже нехорошо, потому что не все понимают этот транслит. Скажем, для иностранцев это будет выглядеть очень дико и непонятно. Используйте только английские слова, чтобы вас все могли понимать. И в принципе, я думаю, у вас все получится. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мои видео. Делайте хороший сайт.